Друзья, всем привет! Это видео для тех, кто установил и либо собирается устанавливать фронтальную камеру t на свой автомобиль. Сразу скажу, что после установки камеры, когда вы будете ее включать, изображение на ней будет зеркалить. То есть, будет отображаться зеркально. И я сейчас буду вам показывать, как устранить эту зеркальность чтобы изображение у вас отображалось уже нормально, то есть так же, как и на задней камере. На устройствах TiEyes есть специальная настройка для задней камеры, то есть там можно переключить зеркальность. Для фронтальной камеры здесь не предусмотрено, поэтому необходимо скачать специальный мод, который можно найти на форуме FOPDA. Я его уже скачал на флешку. И сейчас буду вместе с вами устанавливать и объяснять, показывать, как все это делать поэтапно. И уже с вами проверим после установки, как будет отображаться, соответственно, наша фронтальная камера. То есть будет зеркалить или нет. Для этого нам потребуется флешка. Также ссылку на мод, который я буду устанавливать, я оставлю в описании под видео. Его нужно будет скачать, разархивировать и содержимое архива скинуть на флешку, то есть не папку которую вы разархивировали, а именно содержимое вот этого архива, этой папки, которую вы архивируется то закидываете на флешку и сейчас я буду вставлять флешку, на которую я записал вот она и покажу, как эти файлы выглядят там несколько файлов Так, поставили. Сейчас нажимаем отмена. Здесь будет установка происходить, то есть, как на прошивке. То есть, принцип тот же самый. То есть, когда вы скачаете, скинете, вставите, он вас попросит установить автоматически. Но я сначала покажу, как выглядят эти файлы. Так, заходим в файлы. USB, вот эти файлы у вас должны отображаться Там на самом деле автоматически уже добавились То есть по сути там будет два файла и папка lsec То есть в сумме три файла и Это все, что должно быть на флешке Теперь я снова ее вытаскиваю Это я вам просто показывал, какие файлы должны быть Теперь опять вставляю Сейчас выйдет сообщение Нажимаем «Старт». Сразу скажу, что это приложение полностью заменяет стандартное, которое здесь установлено в мультимедийной системе t Оно полностью переписано, и оно совмещает в себя и приложение задней камеры, и передней. То есть там можно будет все настроить, раз, различные динамические линии, отображение их. Также для фронтальной камеры там тоже предусмотрены динамические, точнее не динамические, а просто линии. То есть они там двигаться не будут. Но сейчас я вам все покажу. Так, сейчас идет процесс установки. Все, написано, что обновление завершено, можно вытащить флеш-карту. Вытаскиваем. Сейчас мультимедиа перезагрузится. После вот этой вот установки, возможно, что какие-то настройки у вас собьются. Будьте к этому готовы. Так, мультимедиа запустилась. Заходим в меню, и у нас появилось приложение камера. Заходим. Нас спрашивает, разрешить приложение камеры снимать фото или видео. Нажимаем разрешить. Доступ к фото разрешить. Все. Для дальнейшей настройки нам потребуется завести автомобиль. Я завел. Дальше мы включаем заднюю скорость. У нас включается камера заднего вида. Как вы можете видеть, теперь у меня отображаются два вида парковочных линий. Одна линия это со штатной моей камеры. И вторая это идет уже с самого приложения. Мне, соответственно, с приложения не нужны. Я буду оставлять со своей штатной камеры. Итак, для того, чтобы настроить, необходимо нажать в на любой области экрана, например, сюда. У нас открываются три иконки. То есть это настройка парковочных линий, настройки изображения и общие настройки. Для общих настроек нажимаем настройки сюда. И у нас открывается уже окно с настройками. Смотрите, по умолчанию у нас... Первым идет камера заднего вида, тип камеры, дальше отображать зеркально, отображать парковочные линии и так далее. В моем случае мне парковочные линии не нужны. Соответственно, я их отключаю. Теперь у меня останется только мои парковочные линии со штатной камеры. Дальше. Если у вас установлена фронтальная камера, как в моем случае, то мы листаем в самый низ. И смотрите, первая вот камера переднего вида, мы ползунок включаем, он у нас переводится вправо, соответственно, камера активируется. Дальше, тип камеры. Смотрите, если у вас установлена TI камера, то вам необходимо выбрать вот эту 720p 25fps 1024 на 720 по умолчанию стоит вот это вот. То есть она у вас э, работать не будет. Теперь для того, чтобы у нас изображение не зеркалило, активируем функцию «Отображать зеркально». Автоматически у нас переворачивает изображение и уже начинает отображать нормально. Дальше. «Отображать парковочные линии». Также мы эту функцию активируем. И у нас будут отображаться парковочные линии уже на фронтальной камере. Дальше у нас идут настройки «Автоматическое включение передней камеры после выключения задней передачи». Так как я уже а, про эту функцию рассказывал, а, когда устанавливал фронтальную камеру, у нас, в принципе, такая функция уже активирована на стандартном приложении. Здесь она по умолчанию также а, включена и работает. Дальше уже смотрите по остальным настройкам «Пауза автоматического выключения передней камеры». Здесь можно настраивать секунды, километров, час и так далее. Так, произвели настройку, нажимаем ОК. Как вы видите, у меня пропали дополнительные парковочные линии с приложения, Остались только мои. Они работают. Все отлично. Теперь, после того, как настроили, я выключаю заднюю скорость. И у меня автоматически включается уже фронтальная камера. Как вы видите, с парковочными линиями. Изображение у меня отображается правильно. То есть зеркальность пропала. Как вы видите, что вы видели, горшок с цветами стоял справа. Теперь я перейду в стандартное приложение, ведь спереди. И как вы видите, здесь отображается зеркально. То есть горшок с цветами стоит уже в левой стороне. Это неправильно, это зеркальное. То есть то, которое мы настроили в том приложении, там уже у нас отображается правильно. Также теперь, чтобы перейти... Приложение. Мы его можем просто открыть. И у меня по умолчанию включается фронтальная камера, так как она у меня запитана на постоянное питание, на 12 вольт. Поэтому я могу ее просто запустить, а он мне будет постоянно показывать изображение. Также смотрите, друзья, если вы установили также ТИС-камеру и назад, то вы также можете переключиться на нее. Просто нажимаете на экран. И вот нажимаете на этот значок, это переключение с задней камеры на переднюю камеру и наоборот. В моем случае штатная камера заднего вида, она у меня на постоянном питании не работает. Эта штатная камера, она активируется только при включении задней скорости. Соответственно, она у нас изображение не выводит. Поэтому переключаемся на фронтальную. Также здесь можно настроить... Все те же самые настройки, как я вам показывал при включении задней передачи. То есть теперь мы можем настраивать уже в этом приложении. Также и парковочные линии можем настроить. То есть там ближе, дальше и так далее. И я настраиваться не буду, у меня в целом эти устраивают. Также настройки изображения, яркость, контрастность, насыщенность и так далее. Надеюсь, это видео вам было полезно, друзья. Также, как я и говорил, оставлю ссылку на этот мод в описании. Вы можете скачать и по моей видеоинструкции также все установить и настроить вашу фронтальную камеру. Ну а на этом у меня все, друзья. Всем удачи на дорогах, всем пока.